Всем привет! В этом видео я кратко расскажу о том, как настроить процесс поиска дроп-доменов с регистрацией, SMS и триальным периодом на Netpeak Spider и Netpeak Checker. Пошагово пройдемся по каждому этапу, чтобы найти те самые заветные дроп-домены. Также делюсь ссылкой на статью, в которой я еще более подробно рассказал о каждом этапе и каждом нюансе. Ну и, конечно, там еще есть таблица с доменами, которые я нашел, у которых уже истекла дата регистрации. Потому не отвлекайтесь на свои любимые чатики и смотрите это видео, переходите на статью, потому что домены разлетаются, как горячие пирожки. Итак, с чего все началось? У меня была подписка на NetPick Spider Pro и NetPick Checker. Сервер не самый мощный на 24 гигабайта оперативной памяти и огонь в глазах. Работал я по принципу, нужно спарсить как можно больше страниц трастовых ресурсов и вытянуть как можно больше ссылок на внешние сайты. И эти сайты затем проверять на доступность покупки. Метод называется дешево и работает, потому давайте пошагово пройдемся по нему. В первую очередь нужно найти ресурсы, которые мы будем сканировать. Для этого выбираем Допустим, новостные сайты. Я для этого использовал рейтинг SimilarWeb и рейтинг Ahrefs. Начнем с SimilarWeb. Выбираю, допустим, новости и медиа, и гео по всему миру. Потому что, скорее всего, на таких сайтах будет больше всего ссылок на внешние ресурсы. Можно выбрать SimilarWeb, но здесь есть некое ограничение, если у вас нет платного аккаунта у них. И второй сервис, который можно использовать, это Ahrefs. У них есть рейтинг, их собственный. И здесь тоже можно пройтись по каждому сайту и ну, по каким-то самым популярным сайтам, которые вы уже слышали, проверить, краулиться ли они, и затем добавить их поочередно в Netpeak Spider, для того, чтобы потом просканировать каждый из них и найти ссылки на внешние ресурсы. Таким образом, я добавил 23 сайта для сканирования, чтобы найти на них ссылки на дроп-домен. И... Первое, что нужно сделать теперь, это правильно настроить программу. Для этого используем два элемента управления. Первое — это настройки сканирования, и второе — это анализируемые параметры. Начнем с настроек. Для этого переходим на вкладку «Основные», и здесь нужно включить две галочки. Первое — это включить мультидоменное сканирование. Это фича которую мы будем использовать в основном для выполнения этой задачи так как она позволяет сканировать сразу же несколько сайтов вглубь и все это соединять в один отчет хочу сразу заметить что эта функция доступна пользователям тарифного плана на пик spider pro если у вас нет если вы используете тарифный план стандарт тогда вам нужно будет просканировать каждый этот сайт отдельно а затем объединить отчеты да это немножко Дольше, сложнее, но реализуемо. Если вы увидели крутую фичу в тарифном плане PRO, которая бы облегчила выполнение ваших задач, не тяните и апгрейдните свой тариф. Ссылка в описании к этому видео. Еще больше возможностей работы с краулером, выгрузка поисковых запросов из Search Console, PDF, аудит качества оптимизации сайта с вашим собственным брендированием и другие фичи, которые мы постоянно пополняем. Апгрейдните тариф по ссылке в описании. Затем нужно включить галочку «Сканировать все поддомены». Таким образом, после того, как мы все просканируем и будем выгружать отчеты, все ссылки с поддоменов сканируемых сайтов будут учитываться внутренними и не попадут в отчеты по внешним ссылкам, которые нам и нужны. Итак, теперь предлагаю перейти к выбору анализируемых параметров. С настройками закончили. Нам нужно всего лишь три параметра. Первый — это код ответа сервера. Я его потом буду использовать для того, чтобы отсегментировать полученные данные и выбрать только нужные мне. И внешние ссылки. Это как раз тот параметр, который будет собирать все ссылки на другие ресурсы. И он поможет нам выполнить эту задачу. Также автоматически включится параметр «Исходящие ссылки», просто потому что мы включили один из параметров внутри этой группы. После того, как программа настроена, можно нажимать на кнопку «Старт». И после этого программа пойдет сканировать все эти сайты вглубь. Скорее всего, это займет достаточно много времени, если вы будете сканировать миллион страниц или больше. потому тут смело можно идти к нам на блог, читать последние статьи, новости об обновлениях, либо же переходить на наш YouTube канал и смотреть там видео про обновления наших программ. Там очень много полезного, много инсайтов. Я всегда стараюсь давать какие-то кейсы. Потому Предлагаю пойти немножко поучиться и потом вернуться, когда сканирование будет закончено. Хочу вас сразу же попросить, следите за тем, сколько свободной оперативной памяти сейчас есть на устройстве. Если вы видите, что она заканчивается, закройте все ресурсоемкие процессы, кроме краулера. Таким образом, вы защитите себя от сбоев в программе, закрытия ее либо же синего экрана, либо же открытия черной дыры и дальше по списку. Поэтому следите за количеством свободной оперативной памяти и это спасет вас от крашей и прочих проблем ну что прошло немного времени я закончил сканирование получил полтора миллиона страниц просканированных и теперь пора работать с этими данными первое что нужно сделать это настроить сегмент таким образом мы отсечем от всех страниц только те которые начинаются с 200 то есть мы отсечем все 400-е, редиректы и прочие и оставим только нужные нам страницы. Нажимаем ОК и ждем пока, она, пока программа отсегментирует данные. Примерно 100 тысяч страниц отсеклось этим сегментом. То есть мы сэкономили какую-то значительную часть памяти и в дальнейшем времени. И предлагаю перейти к выгрузке этих результатов. Теперь нужно настроить экспорт. В первую очередь переходим в настройки, вкладка «Экспорт» и выбираем формат файлов экспорта «XLSX». Таким образом, программа будет выгружать по одному файлу в размере 1 миллион строк. Их будет много, скорее всего, больше, чем 100-200. Но это позволит с ними более удобно работать в табличных редакторах. Потому что, если бы мы выбрали CSV-файл, это был бы один огромный, почти бесконечный файл, который сложно было бы открыть в табличном редакторе. Поэтому выбираем «XLSX», нажимаем «Ок». Переходим в меню экспорта, массивные отчеты из базы данных и выбираем все внутренние и внешние ссылки. Это и будет целая пачка отчетов, которые нам нужны. Нажимаем ОК, OK, выгружаем и этот, эта выгрузка займет тоже очень много времени, потому опять же можно заняться какими-то другими делами, либо же если вы делаете это в несколько дней, то советую вот сканирование, выгрузку ставить, на ночь, либо же в начале дня, чтобы она к концу дня закончилась. И что? Выгрузка началась, вернемся, когда она закончится. Выгрузка заняла примерно 5 часов и я получил 200 файлов внутренних и внешних ссылок. Я сразу же удалил все те отчеты, которые относятся к внутренним ссылкам и оставил только внешние. И того у меня осталось 46 таб табличных файлов, с которыми теперь нужно работать. Хочу показать, как выглядит каждый из этих .xlsx файлов. Для примера зайдем в Spider, наберем любой URL и посмотрим, как выглядит таблица внешние ссылки. Здесь можно видеть то, что она содержит в себе а, источник ссылки, ее тип, куда она ссылается, с каким анкором, альтом, релом и в конце там есть еще, как выглядит эта ссылка в исходном коде. Итого, вот такая, таких таблиц у нас 46 и нам нужно их обработать. Тут есть несколько вариантов, как можно поступить. Первый — использовать какой-то самописный скрипт, который обработает все эти файлы и достанет только нужные нам ссылки. Это У этого есть свой минус в том, что нужно либо же знать программирование, либо же нанимать отдельного человека, либо же забирать время штатного программиста. Поэтому выбираем второй вариант. Используем подручные средства в виде Netpeak Checker для того, чтобы работать со всеми этими данными. Что я предлагаю сделать? открыть каждый из этих файлов в нетпик Итого получится примерно так. Можно открыть там хоть 6 окон нетпик-чекера. Да, так можно было. И открывать в них файлы xlsx-выгрузки. Таким образом, нетпик Checker отфильтрует дубли и оставит только уникальные ссылки. Примерно каждый файл на миллион строк э, дает нам примерно 700-миллион э, ссылок в нетпик и затем от них нужно отфильтровать все те, которые нам не нужны. То есть это будут все те э, домены, которые мы сканировали, либо же, самые, либо же те, которые чаще всего встречаются. Для того, чтобы это сделать, мы перешли в фильтр, выбрали опцию «Исключить» все урлы, которые соответствуют регулярному выражению. И тут супер длинное регулярное выражение, которое я составил и поделился им в той статье, которую я советовал в самом начале. Не забывайте, что ссылка на нее в описании к этому видео. И нажимаем ОК. После этого программа обычно уходит в статус не отвечает. Но не переживайте, буквально 10-15 минут на то, чтобы она обработала все эти данные и все будет хорошо. И главное не закрывайте ее все будет нормально программа отработает и вернется в рабочий режим фильтрация закончена я получил 245 тысяч страниц примерно в каждом из окон для каждого из файлов будет от 170 до 300 тысяч страниц полученных после фильтрации и теперь нужно их выгрузить есть небольшой лайфхак для того чтобы минимизировать размер выгрузки просто скройте все ненужные столбцы кликнув нажав правой кнопкой мыши на заголовок и скройте все, кроме столбца URL. Потом нажимаете «Экспорт», выбираете формат, тут уже можно и CSV, и сохраняете это. Так нужно сделать столько раз, сколько у вас файлов, и затем загрузить каждую из этих таблиц в Google Диск, для того, чтобы сделать следующую штуку. Нужно все эти документы добавить в Google Диск и открыть Google Таблицы. Это будет выглядеть примерно таким образом, что в первом столбце будут все урлы, которые вы выгрузили. А потом нужно применить две функции. Первая — Regex Extract, которая используется для того, чтобы что-то достать по регулярному выражению. Я уже написал формулу, которая поможет достать нам только хост из полного урла. Таким образом применяем эту формулу для всего столбца. И потом используем вторую. Unique, которая достанет только уникальные из столбца B. Здесь получается примерно по 50, может быть иногда 30 тысяч уникальных хостов в каждой таблице, которые потом нужно добавить в Netpeak Checker. После того, как мы добавляем все эти уникальные хосты в Netpeak Checker, больше не нужно переживать насчет того, что здесь будут дубли, потому что он убирает все дублирующиеся значения, оставляет только уникальные. И получив больше чем миллион хостов, нужно их отфильтровать. То есть сузить круг поиска дроп доменов, чтобы не тратить множество времени на их поиск. И я предлагаю сделать это в несколько шагов. Первый признак того, что домен дропнулся, это то, что у него отсутствует IP адрес. Потому выбираем параметр DNS, поэтому выбираем параметр IP в группе DNS и запускаем сканирование. В среднем это занимает примерно 1 час на проверку 100 тысяч строк. Потому, если у вас здесь миллион, то, как в моем случае, это заняло 10 часов. Можете ставить проверку на ночь, либо же на весь день, как вам удобно. И в итоге, все. В итоге получите такую большую таблицу, из которой нужно будет достать только те хосты, у которых нет IP-адреса. Чтобы это сделать, достаточно перейти в настройки фильтра и добавить, включить все страницы, у которых параметр IP равен 0. Нажимаем ОК. OK, и программа буквально за секунду достала мне то, что из от более чем 1 миллиона хостов почти 83 тысячи не имеют IP-адреса. И теперь нужно отсюда отфильтровать все те, которые нам не очень подходят. К таким я отношу А. Те, которые относятся к доменным зонам, еду, гоф, юа, xxx, china и подобные. И второе условие это убрать все поддомены. Это уже сложнее задача, потому что если убрать доменные зоны, это можно с помощью регулярного выражения, то все поддомены не так просто. Поэтому сначала отсекаем первые, потом поддомены можно по точкам, допустим, по количеству точек убрать в сети, где больше чем, Три точки, либо же, нет, даже в сети, у которых больше, чем две точки, мы их отсекаем и убираем. Чем я сейчас и займусь. В итоге из больше, чем 80 тысяч осталось 70, почти две. И тут нужно следующий шаг поиска, который уже будет последним. Нужно использовать в параметры хуиз, дата истечения регистрация и доступность. Мы включаем эти параметры и запускаем проверку. Здесь есть несколько нюансов. Первый. Очень часто вы будете встречаться с лимитами этого сервиса. Так, например, проверки у сайтов, которые на доменных зонах Нидерланд, Польши, либо же Китая, но Китай мы отсекли, значит Нидерланд и Польша, могут ограничиваться сразу же 100 проверок в сутки. И дальше будут лимиты. Это первый нюанс. И второй нюанс, то что для доменной зоны .ru и для еще некоторых, может возникать такое, что данные будут не совсем правдивы. Тут, к сожалению, Steam ничего нельзя сделать. Это единый реестр, и в нем не всегда самые актуальные данные. Но для того, чтобы бороться с первым, с первой проблемой, то есть ограничения для определенного IP-адреса, можно использовать облачные сервисы. Например, я советую использовать либо же Rush Analytics, либо же Collaborator Pro. У них есть функционал проверки сайтов на доступность, попробуйте, и возвращайтесь, когда закончите проверку, как я. Допустим, я уже ее закончил, на всю проверку у меня ушло где-то 6-7 часов. И тут я вижу то, что я получил какие-то домены, вот видите, как здесь, уже есть лимиты. Какие-то недоступны к покупке, а какие-то доступны. Итак, предлагаю теперь найти только те, которые доступны. Это сделать очень просто. Просто отфильтруйте все те, у которых доступность равна true. Я получил 12 тысяч, чуть больше чем 12 тысяч доменов, у которых этот параметр был равен true. Потому для них я дополнительно достал некоторые пузомерки из Ахревса. Это DR, количество ссылающихся страниц, количество ссылающихся доменов, чтобы вы могли теперь наслаждаться этой таблицей и доставать самые крутые домены для себя. Потому не, не медлите, бегите в таблицу, бегите в статью и выбирайте самые крутые домены для себя. Ну, а если вам какой-то понравился, либо же вам в целом понравилось это видео, буду рад, если вы подпишитесь на наш канал, лайкните это видео, можете ставить какой-то комментарий, типа «я забрал, я забрал, спасибо» или что-то такое. Можете также ставить негативные комментарии. What did you say, punk? В принципе, на этом у меня все. Рад буду, если это видео вам помогло настроить этот процесс, найти нужные для себя домены. Всем крутого дня и трафика. Пока-пока. А если вы не ушли, у меня есть для вас еще небольшой лайфхак. Мы не зря пробивали параметр дату окончания регистрации домена. Потому что можно ее сохранить и потом регулярно перепроверять те, которых она заканчивалась очень скоро. Таким образом, можно пополнять свою базу дропов, не перепробивая все заново. То есть мы получили уже какую-то базу и можно ее просто заново проходить. На этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Oh mm -hmm.